Дорогие, это медитация, энергия внутренней радости. Представьте сейчас, что вы только что проснулись, и вы еще полностью не чувствуете своего тела, может быть, не поняли, где вы находитесь. Эту медитацию можно делать в любое время дня и ночи. И, конечно, утром, когда вы просыпаетесь, вы еще никуда не торопитесь и просто нежитесь в постели. Даже если вы сейчас вовсе, просто представьте, что это так. Ваше дыхание спокойное и ровное, как во сне. И вот ваше тело постепенно начинает просыпаться. Может быть, вам хочется потянуться к самой медитации. Физически тоже можно потянуться с хотите. Сделать глубокий-глубокий свободный вдох. Наполнить своей лёгкой прекрасным чистым утренним воздухом. Почувствуйте, как ваши лёгки. Раскрывается, как крылья у ангела. И наполняется такой легкой-легкой уверенностью на то, что сегодня для вас будет прекрасный день. Появляется надежда на что-то интересное, на что-то увлекательное, и, конечно, на что-то приятное. И эта уверенность и надежда все больше и больше раскрывает ваши легкие, как крылышки ангела. Каждым вдохом и каждым выдохом. И у кого есть ощущение, что хочется раскрыть на спине своей крыши, Вместе с каждым вдохом, тогда делайте то, что вам хочется. Следуйте за откликом своего тела, своей души. И свои интуиции. Вдох следует за выдохом, а выдох за вдохом. Вы можете сохранять глаза закрытыми, сохранять вашу позу, сидя или лежа. Просто спокойно дышать и наполняться. Новыми приятными ощущениями, предвкушением чего-то очень-очень радостного и интересного в сегодняшнем новом дне. Если вам захочется во время медитации встать, следуйте за зовом и откликом своего тела и своей души. Дышите с удовольствием и сохраните это дыхание в течение всего сегодняшнего дня. Представьте сейчас, что вы встаете, можно оставаться лёжим, просто представим, Самое прекрасное место, самый прекрасный рассвет. Вы встаете в этом месте, может быть, на свежую травку. Или на такой теплый, или с легкой прохладой песочек. Или, может быть, камушки. Они играют на ваших пяточках, и у вас появляется ощущение в ногах. Вы начинаете чувствовать, и это ощущение и чувствование, принятие всех-всех всех ваших возможностей видения, осознавания, осязания, всех сенсорных, модальных возможностей вашего тела. И вы принимаете, что вы сейчас находитесь вот Полностью, тотально, да, бдительно, вот в этих прекрасных ощущениях. Все, что вокруг вы сейчас чувствуете, наслаждаетесь, принимаете. И ваше тело постепенно выравнивается. Стопы все более и более уверенно и равномерно располагают. На земле ваша макушка ровно тянется вверх, и вы начинаете чувствовать потоки поддержки из земли, Который проходит по вашим ногам свободно через все тело, вы разрешаете этой энергии проходить вверх через макушку и далеко-далеко в бесконечность. И тем самым вы сообщаете небесам. Своему Высшему я, Творцу Вселенной, Что я здесь, я проводни, Я наполняюсь энергией, переполняя ее, Пропускаю через себя, я часть этого мира. И когда вам захочется, вы раскрываете свои руки, располагая их горизонтально. Плечи, предплечья, кисти, ладошки становятся в одном линии. Ладошки говорят «Здравствуй, новый день!» «Здравствуй, солнышко!» Тем самым мы настраиваемся на пространство, пространство горизонтальное, и сообщаем этому пространству, чем увереннее, да, мы представляем наши руки, или кто встал, делает сейчас физически, да, эту медитацию, сообщаем пространству, что я здесь, я с тобой, я тебя принимаю, это пространство, где я сейчас нахожусь, со всеми твоими особенностями, уникальностями, со всеми твоими странностями, которые я не понимаю или которые мне не нравятся. Но я обязательно найду для себя благость даже в том, что мне не нравится в тебе пространство. Я принимаю со всеми твоими достижениями, мудростью, особенностями, со всеми твоими ландшафтами, со всеми твоими энергиями, со всеми энергиями людей, которые населяют это пространство. Просто прочувствуете, да, как через ваш горизонт вы создаете свой горизонт в этом пространстве. Вы настраиваетесь и принимаете то место, где вы сейчас находитесь. И тем самым вы создаете ту гармонию, необходимую для души, тела и вашего высшего божественного сейчас в этом месте, где вы живете. И что бы ни случилось, вы можете опираться на эту созданную гармонию, принятие и сонастройку с этим прекрасным пространством. Потому что где бы вы ни находились, это всегда ваш дом. Если вы оказались сейчас в этом месте, значит, вы сами приняли это решение осознанно или бессознательно. И для чего-то вам, для вашего опыта, вашей души, вашей личности сейчас необходимо здесь оказаться. Так сонастройтесь с этим пространством. И все больше, больше и увереннее раскрывайте свои ручки в приветствие к новому дню. И почувствуйте, как ваши ладошки передают солнцу привет. И солнышко показывается, показывается. У каждого это свое солнышко. Может быть, огромное, такое яркое, красное. У кого-то золотистое, желтое, маленькое. А может быть, уже вы видите улыбочки у этого солнца. И представьте сейчас, как у вас улыбка расползается по лицу. Не только улыбка из губ и мышц лица, а внутренняя улыбка. Представьте, что вот внутренняя улыбка, энергия это раскрывает просто все ваше тело. И благодаря этой улыбке, еще устойчивые, шире становятся руки, еще более ровнее раскрываются ваши ладошки, и из них вот прям идет такая энергия привета, солнышко. Вы как будто сами уже как солнышко, и вы начинаете чувствовать, что у вас один к одному внутри есть вот это солнышко в солнечном сплетении, то, которое вы видите, и теперь уже не разобраться. Вы, солнышко, приветствуете солнышко, или то солнышко приветствует вас. И вы можете сказать себе, я солнышко, да? кто хочет добавить, я звезда. И просто наслаждаться сейчас своей внутренней улыбкой. И все вместе соединяя все эти энергии, чувствуя себя проводником энергии, чувствуя поддержку Земли. Чувствуешь, что вас приветствует вселенная, которой вы передаете энергию, да, что она вас заметила и говорит, да, наконец-то ты до меня достучалась, я все тебя искала, а ты скрывалась, никак не подавала знаки, так я вижу тебя, да, так давно хотела... Тебе что-то помочь, какие желания, что ж то раньше не показывалось-то мне. Эх, вра-вра, кричат сверху небеса. Да здравствует прекрасный человек, по имени и назовите свое имя. И вы чувствуете, как наполняетесь, и как вас, ваши ручки становятся, вот легко их держать, как будто бы они силой наполняются, да, кто вот буквально держит, а не представляет, да, сейчас. И кто представляет, уже чувствует, вот. и что прям само пространство, знаете, уже раскрывается, какие-то тайны раскрываются. И соединяя все это вместе, и солнышко внутри, и внутреннюю улыбку, энергию, которая через вас проходит. И принятие этого пространства сонастройка, вы получаете и раскрываете такую энергию радости. Она складывается из всего по чуть-чуть, из каждой капелюшечки. И чувствуете, как просыпается вас через эту энергию радости ваш внутренний ребенок энергия внутреннего ребенка который может быть был вами забыт на какое-то время или может быть сейчас ему было грустно да? были какие-то у него травматизации с которыми вы Пока не справлялись, и вот сейчас через эту энергию у вас есть сила, разрешить ему присутствовать в вашей жизни. Кто-то может, если хочет, увидеть этого ребенка и разрешить ему делать все, что хочется. Да? И под дождем купаться, и прыгать, и все, что хочется. Просто позвольте себе сегодня быть радостным. Просто позвольте вашей детской энергии сейчас пробуждаться с каждым вдохом, с каждым выдохом, с каждым морганием ваших ресничек, с каждым вашим движением. Позвольте сегодня вашему дню быть радостным. Я позволяю энергии радости сопровождать мой сегодняшний день. Я приветствую свой новый день. Здравствуй, мир! Здравствуй, солнышко! Здравствуй, прекрасный я! И назовите свое имя. Здравствуй! Я приветствую свой мир. И сохраняя энергию, просто будьте сегодня счастливы. Записала эту медитацию для вас с любовью Юлия Сагайтис.